Здравствуйте, уважаемые подписчики, любители живописи. Сегодня я раскрою один маленький секрет, который родился у меня в процессе эксперимента. Пейзажисты, я думаю, порадуются. Речь пойдет о воздушной перспективе в пейзаже. Покажу, как упростить метод ее написания. Как-то я написал вот этот горный пейзаж, и дальняя гора у меня получилась очень яркой. Мне не пришло ничего в голову, как жидко разбавить белила и немножко погасить ее этой мутной массой. Вроде, немножко увел ее в глубину, но чувствовал и видел, что то не так. С тех пор, меня мучила мысль, как профессионалы пишут голубые лесные дали. Пересмотрел немало материала репродукций, пробовал писать разными способами, от разбелов до чистой синевы. Ничего меня не устраивало. Вот тут, попалась мне картина в интернете, художника Сергея Басова. Он гениально пишет пейзажи, с приемом воздушной перспективы. Да и линейная перспектива у него на высоте. Я удивляюсь таким художникам, где они находят такую красоту. Я хожу в лес, но кроме грибов, ничего не вижу, и то одни мухоморы или поганки. Ладно, долго я разглядывал этот пейзаж и задавался вопросом, как, как у него так получается. Посмотрите, на картине, не только дальний план, но и весь пейзаж, как бы в воздушной дымке. Думал, напишу, как вижу, а затем легкой лессировкой покрою картину в синеву. Нет. Это опять получится муть. И знаете, что меня выручило? Именно белильная муть, которую я старался избегать. Но, я включил ее в начало живописного процесса. Сначала я разобрал линейную перспективу. Высокий горизонт, центр композиции циркушка, которая еле просматривается вдали, внизу долина и тропинка, ведущая в центр картины. Мысленно провел перспективные линии и увидел бесконечно длинный коридор. Именно коридор со стенами, полом и потолком. Работаю одной краской, кобальтом синим, с белилами. Итак, белый потолок, который впоследствии будет являться небом. Солнце, на оригинале картины, относительно глаз смотрящего, светит справа налево, значит левая стена светлее правой, так как правая освещена солнцем с обратной стороны. Обе стены, приближаясь к зрителю, становятся темнее, Аналогично пол, чем дальше от зрителя, тем светлее. Далее, накидал этим же синим цветом силуэты деревьев. Правые деревья темнее левых. Белилами намазал свет на деревьях. Когда мажешь чистым синим цветом по готовому коридору, то в темном месте деревья становятся еще темнее. Соответственно, на светлых местах эта синяя краска смешивается с белилами и становится светлее. Таким образом, я получил подмалевок голубовато-синего цвета. Далее беру две чистых краски травяная зеленая и кадмий желтый. Прямо по сырому подмалевку раскрашиваю средний и передний план картины. Также силуэтно обозначаю деревья. Травяная зеленая в тенях, кадмий желтый в цвету. Обратите внимание, я не разбеливаю эти краски и не затемняю, просто крашу чистыми цветами. Травяная зеленая, смешиваясь на полотне с синей, становится темнее. Смешиваясь с белой, светлее, также и кадмий желтый. Затем, чистым кобальтом синим, рисуют дальний и средний план, не выписывая никаких деталей, просто силуэты деревьев со стороны теней. Также, кобальт, смешиваясь с темными местами, становится темнее, со светлыми светлее. И уже на этом этапе видно, что белила, положенные в начале, смешиваясь со всеми красками, дают свою мутность, превращают чистые цвета в дымку. Видите, как легко, из подготовленного воздушного коридора, получить бесконечную даль. Для теней деревьев переднего плана, я смешиваю две краски. Травяную зеленую, с сиеной жоной. Этой смесью, мажу передний план деревьев в тени. сиреноженая с кадмием желтым. Этой смесью рисуется дорога на переднем плане. Все, вот такой подмалевок получился всего за час работы. Смотрите, вся картинка в легкой синеве, что я и хотел получить. Можно продолжить писать детали переднего плана и закончить полотно, но я дал ей просохнуть дня 3. Кстати, так мало сохло, потому что весь подмалевок я писал на растворителе жидкими красками. Подмалевок высох и, конечно, краски сильно пожохли, так как растворитель в большом количестве, всегда дает жухлость краскам. Художники-любители часто задаются вопросом, как избавиться от жухлости красок. Раскрой еще один секрет, как избавиться от жухлости красок. Чеснок. Это средство затмевает все лаки, масла и прочие химические медиумы. Недаром чеснок в салате, хорошо сочетается с маслом, и также хорошо усваивается организмом. В живописи, он обладает такими свойствами, как антисептик, как связующее вещество между слоями масляных красок, так как имеет клеевые свойства. Прекрасно работает, как обезжириватель. Просто протираю зубчиком чеснока поверхность картины. И жухлости как не бывало. Полотно становится словно покрытое матовым лаком. Не бойтесь запаха чеснока. Его запах быстро улетучивается. А если и остается легкий аромат, то он пахнет салатом в сочетании с маслом. И еще. Я не совсем доверяю межслойному ретушному лаку, а вот чеснок для этих целей, проверен многими годами его использования. Писать по такой поверхности маслом, одно удовольствие. Вообще, дописывать картину я не хотел, так как цель была именно воздушный коридор, и что из этого получится. Получилось, что задумал, и все же я взялся за прописку переднего плана, чтобы еще больше синие даль ушла в глубину. По готовому подмалевку, уже проще дописать картину, Остается только поработать с деталями. Небо я покрыл прозрачной бирюзовой краской. Мне как-то задавали вопрос, можно ли использовать листировки в пейзаже? Сейчас отвечаю. Небо, это листировка. Тени деревьев, травы, это тоже листировка в протирку, полупрозрачной краской, сиеной жженой и прозрачной травяной зеленой. На переднем плане, тени от деревьев, на тропинке, это прозрачная листировка кобальтом синим спектральным. И лишь свет на деревьях, траве и тропинке, это пастозное наложение красок. для света травы и листьев, смеси красок, травяная зеленая, кадмий желтый, на белилах. Для света на тропинке, это смесь красной с желтой, замешанных также на белилах. В общем, ушло у меня на прописку переднего плана примерно минут 40. Я не стал уделять внимание этой картине, доводить ее до нюансов автора, так как главная задача выполнена еще маленький нюанс. Если писать пейзаж такого масштаба, как перспективные дали, то нужно брать холст большого размера. Я взял фанерку маленького, чисто для пробы. Это, соответственно, привело к трудностям прописки деталей, даже на переднем плане, не говоря уж о среднем и дальнем. Вывод. Путем написания воздушной среды, изначально, применяя белила, можно написать воздушную перспективу, уже в подмалевке. В дальнейшем, белила применяются только в акцентах световых пятен. Это мой первый эксперимент по пейзажу с воздушным коридором. Думаю, что продолжу развитие этой техники. На этом все. До новых встреч, друзья.